Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем вам о новом комплекте от компании LEAF iJust Mini. Компания LEAF на протяжении долгого времени регулярно радует нас своими новинками. Одни из последних это iJust 21700 и iStick Mix. В сегодняшнем обзоре мы хотели бы рассказать вам про новый комплект с сигаретной затяжкой под названием iJust Mini. В наши руки попал набор в базовой комплектации. На лицевой стороне указано название мода, логотип производителя и изображен комплект в цвете, что ждет нас внутри. На противоположной стороне разместились технические характеристики и комплектация. Открываем коробку и первым делом видим комплект в разобранном состоянии. Перейдем к комплекту. Сразу же хотелось бы отметить размеры устройства. Набор действительно миниатюрный, в полной боевой готовности его высота с дриптипом составляет всего 104 мм. Корпус выполнен из нержавеющей стали, а вес всего 90 грамм. Теперь поговорим о моде подробнее. На батарейный блок накручивается iJust Mini Atomizer. Его диаметр равен 22 мм. Сверху у него расположился 510 дриптип из жароустойчивого пластика. Он надежно удерживается в крышке при помощи плотных орингов движная крышка закрывает собой отверстие для заправки. Ниже установлено бабл стекло объемом 3 мл. Внутри бака спрятался небольшой испаритель на сетке. Новые для ELIF безрезьбовые испарители созданы для максимального удобства обслуживания бака. В самой нижней части бака находится кольцо регулировки обдува. Компания ELIF позаботилась о пользователях и сделали два вида обдува. У первого есть 5 отверстий для тугой сигаретной затяжки. У второго одно большое для более свободной. Теперь поговорим о самом батарейном моде. На лицевой стороне установлена кнопка Fire. В нее встроено два светодиода, которые сигнализируют о выбранном режиме мощности парения. Переключение режимов осуществляется тройным нажатием на кнопку Fire. Красный светодиод сигнализирует о низкой мощности, синий, а средней, зеленый, о а высокой. На противоположной стороне расположился USB-порт для зарядки. Объем аккумулятора равен 1100 мАч. Плюсы данного мода это габариты, комбинированный обдув, удобная замена испарителей и большой для таких размеров аккумулятор. При вынесении каких-либо вердиктов нужно учитывать небольшой размер устройства. Также не стоит забывать, что этот сетап сделан и лифт, а они, как правило, выпускают надежные и качественные устройства. Спасибо за просмотр, с вами был СигаретнетБай и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. И подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки будут в описании под видео.